Детская книжка Попугая Кеша книжка из серии коллекция мультфильмов издательства Азбукварик. Добро пожаловать в мир любимых мультфильмов. Перелистывая перелистовой страничке книжка сама расскажет о приключениях попугая Кеши. Чтобы остановить воспроизведение, нужно нажать на белую кнопочку. Новый друг Тиши. Тиша пришел домой очень и очень грустно. В чем я хожу? Сыдно сказать в чем? Я все покупаю там не. На каждой страничке малышу предлагается ответить на вопросы. позвонить и Кеша не Он Кеша, уже в Рядом. нажав на кнопочку с изображением нотка можно послушать песенку о дружбе